Всем здорово, всех приветствую. Смотрите, данный видосик, который вы сейчас посмотрите, был сделан чисто по просьбе людей, моих подписчиков, которые были на данном стриме и не перестают про это говорить. Пожалуйста, смотрите, это будет мал маленькая жесть. Но там будет все, на самом деле очень хорошо посидели. вот И Кукиш, по сути, в принципе, нормальный парень. Просто немножко выбили, как бы, и получилось то, что получилось, как бы. Вот. Всем приятного просмотра. Я так рад, он приехал, ребята, Витя-то выйти, Виктор приехал, сейчас я вам покажу его, ты можешь сесть? Здарова народ, ооо, знакомая игрушка, мне начальство обещало, что я сегодня приеду домой, но к сожалению не сдержал обещание, работа немножко затянулась. И поэтому а у, у меня и... немножко жена сейчас ругается А, у тебя жена ругается уже? Да, у нее сегодня день а, Жена с ней? Пять лет Пять ну, лет? Да, нет, пять, больше А дети? Двое Двое детей ебан. Больше пяти лет У тебя там все нормально? Так и рад тебе двое детей больше. Я с ней знаком с одиннадцати лет Лёху есть молодец. А, на, я тебе, я за Куки. Давай, Давай да. Ху, Ребят, За Виктора, Виктора Куки же за встречу, ебать. И тут я тебя что в командировке делал? Ну, в этой я восстанавливал гидростанцию. Верней... Внедрял то, что не внедрено, потому что не внедряемо. Ну почти так, <свят> потому что не внедрено. Вносил изменения в гидростанцию, которые там не должно быть, но чтобы все работало. А, то есть модернизировал, можно сказать. А, можно сказать так, да. Модернизировал. Вот, кстати, меч легендарный меч. О -о -о. Ты его видел? Бип Бип О, нихуя. Никуда... Я-то думал, он пластиковый. А все думают, что он пластиковый. На нем шашлыки с... жарить ну народ можно. Нет, нет. Им порезаться нахуй можно в хламу. Я вот только недавно резанулся. Я Это меч реально металлический. Зови Тарраса. Я готов. Зови Тараса. Там еще бегал, короче, Коневод. Прибежал Канивот хира. Иди, с моего спота. Я ему надавал. Он сменил сабу. Ну и мне не надавал. да? Ну такой себе, я так скажу. Ну такой себе. Ну фас-чаржишь на стриме. Негатив на стриме, блин. Все на стриме, а тут я. Я факушку показал, но нельзя. Кукиш показал вам, да, нельзя факушку. Ну нельзя на чужом стриме. Это пакоси. Покаси нельзя. Я тебе хочу еще задать пару вопросов. Не против, если я потом видос сделаю, что-то ко мне первый да без было но я грамотно сделаю, без аллоголя. Не, вологоля. вообще, типа, да, для... хоть даже с этим, вообще. Типа задавал вопросы, это же Кукиш, это, это ли... же ему Кукиш. Ребят, Москва, Москва, Витёк, Витёк. Москва, Перми, Витек, Витек, Витек. это К Витёк. Как у тебя дела? А, это Кукиш, Витек, а как твое настроение? А, это же Кукиш. К стримеру, да, что чтобы ему руку пожать, прям в прямом эфире, вот, такой... вот так. А, а? Он грызет меня. Я его крестил, спасайте, спасайте, он реально укусил. хоть есть, Женя вон. То он никого в жизни не пригласит к себе в гости. Давай, Женя вон. Приедет, друг. А, ну приедет, конечно. Нет, Джек Джене Джен, по любому кто-то приедет Ну только может быть Ну кто ты это? что такое-то? Да, ну не ты понял, вот, <смех> Убери этот с камер. <смех> Убери эти пальцы с кам... <смех> Нет, ну <смех> мо мнение, это чисто мо мнение Здорово, Джене! <смех> вон <смех> <смех> Я тебя Я люблю флоригеть С того Коло, честное слово, Коло. Не Это кока кола. И там вон, не хоть один подписчик приехал, нет? Там подказывать ничего нельзя, да? Вот такого покажи. Гуся, гусяку, да? Вот так вот. А вот он сделал это. А ты? Как его? Ну вот такой. Кряк-кряк-кряк. Нет, реально, не с нами и иди домой. О, смотри. Ну реально. Чё, не Опять куришь какой-то долби. Буду... я сейчас До завтра буду продолжать дальше стрим. Мне даже не надо ничего, понимаешь, у меня... О, как стример? Как... Женя, вон, это, наша? Мы тебя смотрим, а не что А что-то а а не так? Да ну А что вон так делает? Кукиш, ребят, три ебать! А что-то не так, Женя, вон? Ебать, ты А что-то не так? Я вообще в ахуе. А что Просто... мне? Дай мне видеоролик, ебать, не хочешь, ты бандит, ебать. Смотри, пишет, мужик сделал, бля. сразу, сразу пишут, мужик сделал. Мужик сказал, мужик сделал. Охуеть, блядь, ну это тоже, блядь, пиздец. Блядь. Кому бля. человек показать, блядь? Я вообще в ахуе, ебать. Я это. когда скажу, я сделаю, Я не пиздобал. А я еще жив. А он вот свеженьки приехал, блядь, люди. Бля. Смотрите, какой <свят> Зайдет, зайдет. Ну, пупадм, пупадм, хоть раз. Зайдет, Я тебе говорю. Дай-квод. Сука. Да, просто не. Вот. Вот лучше вот туда вот, показываю, да. Вот, Только не моим. Он а, а ты нет. мне говоришь рот закрой. Я? Типа, у меня донатов столько, что нет, я твой рот ебал, Нет, нет нет, нет, нет, нет. Ты меня сейчас теперь поймт. Ааа! Я мне... так хочу курить! А у меня дома не курит. А он не курит. Иди он в не курит. Иди в подъезд, выйди покурить. Реально, иди в подъезд. Не бери. могу, дружище. Братан, ему домой пора. У тебя жена дома беременна. Завязывай, короче. А то а, и сам а, беременна. Не у меня. А у меня беременней жены не дома. Фу. Фу. Упал просто телефон. О, с него копы. Надеюсь, не моча. Ты нахуй чемуришь? Мы подписчиков подписчиком, что ли, ебать? Кого я оскорбил Кто плохо обо мне мнение Люсик сейчас Сиди в дороге Честное слово Вот так вот я поебал Я никогда в жизни даже На стриме больше не поздоровалась Надо себя в любом состоянии Бля, ребят, чтобы вы понимали, первый раз в моей жизни приехал ко мне подписчик. Приехал ко мне подписчик и их не брежди, госенави. Да, Да иди да в жопу. Нахуй, да, в не в нахуй, Да не да да да Че ты меня нахуй? Расписывай. Полтора да пищи? Это три раза. Да Жестная боль. мудак, что ли, ебать? Ты есть я. Ну ты немножко ее оскорбил, обидел ее, короче. Ты приехал сюда, на сколько? Скажи мне, пожалуйста. Да я. Мне из-за этого обидно. Что она доверилась мне? Я, я позвал своего подписчика к себе в дом. Эй, банутые пидорасы, блядь. Кого ты называешь банутыми пидорасами? Вот кого ты, вот из-за этого? Это мои ребята! Ты понимаешь, что это мои ребята, ебать! Дурак. Извините, пожалуйста! И вот ты очень вот... Мои братки, ты понимаешь, ты... Вот то же самое, что, брат, ты сидишь на моем стриме, а тебе кто-то говорит, что ты пидор, ебаный, блядь. Слушай, ты мозги свои включишь. Ты... Мои братишки, все... Если все. Кто, там, я Кто-то меня оскорбил. И когда оскорбил там пидором, ну, плохими словами назвал. Я вам так слышу. Пошли вы Куй, на... все. Егор... Это Егор! Пиздец, я не так, я... Я с ним! Что сказал! всем спасибо, кто посмотрел данный видосик вот, какой он получился, такой получился. Всем вот, э спасибо. Э -э Галину с прошедшим днем рождения. Извините, что так получилось. Ну, как посидели, так посидели, блин. Вот. Ребят, подписывайтесь, кстати, на мой телеграм-канал, на мой YouTube канал. Обязательно. Ссылочку на телеграм я оставлю внизу. И еще, кстати, хотел сказать: на моем стриме идет конкурс в данный момент на 5000 рублей. Вот Конкурс будет прям уже скоро, очень совсем. Э -э просто хотя бы еще надо набрать, хотя бы буквально чуть-чуть подписчиков наберем, и я проведу этот конкурс. Вот. Подписывайтесь на телеграм, подписывайтесь на YouTube-канал. Всем от души, ребята. Сейчас будет скоро стримчик, заходите на мои стримы. Lineage 2 рулит нахрен. Lineage 2 это топ, ребята.